Всем привет, друзья! Сегодня будет болтательное видео. Не хотела рассказать такую небольшую историю про то, как... Если чего-то хочешь, надо найти способ, как это выполнить. И на своем примере просто расскажу, как, в принципе, несложно что-то сделать, если очень захотеть. Итак... А у меня очень давно зрелая идея, что... мне очень нравится вырезать лица из липы, да, и я думаю, ну, не буду же я просто лица вырезать, да, мне нужно куда-то их приспособить. Я думала, думала, думала, думала, а потом как-то раз, как-то раз я увидела в бутылке пробку, но не простую, а, ну, из чего-то сделанную, наверное, пищевой силикон или что-то в этом роде. Я подумала, а что же силикон-то? А если использовать дерево? А, ну, и, собственно, на этом дереве и вырезать эти лица. И в то же время это будет неплохой подарок друзьям. И даже можно продавать при желании. Но здесь я столкнулась, конечно, с одной большой проблемой для меня. Чтобы выточить конус да еще и ровный, и так, чтобы он плотно прилегал горлышко, да, чтобы не попадал воздух. Функция пробки, в общем-то, и заключается в том, чтобы герметизировать бутылку. Вот, ну, токарного станка у меня нет, и приобретать я как бы не собираюсь, потому что, ну, некуда. Конечно, хочу, но это уже другая история. В общем-то, решить проблему было легко. Мне осталось только найти человека, который вытачит мне заготовки, и оставит мне место на деревяшке, где я, собственно, и буду производить резьбу. Ну, конечно же, я пошла на ярмарку мастеровку, да, еще. А в поиске набрала столярные изделия, написала пяти мастерам, вот, ну, примерно подходящие под мои параметры, да, что точные изделия, что, я думала, липа наверняка есть, потому что у нас нет, в принципе, в России дефицита с липой. И, знаете, я наткнулась на... Отказ? Ну как так? Я же там ни одну штучку, ни две, там, я хотела, не знаю, штук 10 заказать там или, или даже 20. А мне как стали отвечать эти мастера, что мы работаем от, от 100 штук, от 500, что кто-то мне ответил, что им не интересен такой заказ, кто-то ответил еще что-то, кто-то вообще не ответил. Я думаю, ну вот это наглость. Вообще люди зажались в России. То есть они мне даже не озвучили цену. А, и сразу шел отказ, неинтересно. Ну хорошо, думаю, ну либо не судьба мне этим заняться, либо значит поищу еще варианты. И я знала, что у меня подписчиков очень много мастеров, которые работают с деревом. И я выбрала просто канал, который я знаю точно, что занимается токаркой, и написала собственно. И канал этот оказался Александра Новикова от Скуки на все руки. Александр быстро согласился сделать мне, даже нашел липу, хотя изначально вроде как ее не было. И в общем я получила свою посылку, и я покажу в итоге, что получилось. Изначально я выслала, конечно же, эскизик, чего мне надо сделать было, вот. И там спустя какое-то небольшое количество времени ко мне пришла посылка, вот с такими заготовочками. Сейчас поближе вам покажу. Вот, собственно. Конус, который в бутылку вставляется. Да, то есть бутылки могут быть разного диаметра, это неважно, собственно. Поэтому именно конус. И место как раз для моей резьбы. Но это было не все. В посылке еще оказался сюрприз, чего я, конечно, не ожидала и благодарна, потому что эта штука просто нереальной красоты. Вот. Это шило. Кто не знает, я еще работаю с кожей, поэтому это актуально как никогда. Я буду использовать, мне точно пригодится даже не как декоративный элемент, безумно красивый, да? но и как рабочий инструмент. Вот. Смотрите, какая красота. Сейчас как бы так показать, Сейчас бы сфокусировала камера. Если вы обратите внимание, здесь разные породы дерева. еще немного расскажу про канал Александра. Я всем советую туда сходить, подписаться, посмотреть видео, потому что Александр делает деревянные игрушки для детей. А также он работает с металлом токарка. Ну, собственно, это можно понять, да. Исходя из того, что шило сделано в полностью вручную. То есть выточено, отшлифовано, все детальки склеены. В общем, полностью ручная работа также на канале александра можно найти обзоры каких-то покупок обзоры пил видео о том как он создает свои изделия они абсолютно разные в общем много познавательных видео я даже не все еще сама пересмотрела а наблюдать интересно всем рекомендую ставьте лайки и подписывайтесь на александр конечно же ссылочку я поставлю вниз в описании под видео чтобы вам было легко туда перейти и подписаться также хочу сказать огромное спасибо подписчикам Александра, потому что они <смех> гуськом пришли на мой канал и просто написали мне уйму положительных комментариев, за что я безумно благодарна. И подписались, и, в общем, это было как-то очень приятно и неожиданно. Ну и, собственно, сейчас я покажу, что я делаю из этих заготовочек. Это вот очередная работа. Такая вот женщина-травница, я ее назвала, потому что она не очень похожа. Вообще задумывалась ведьма, но она что-то больно доброе получилась, поэтому это будет такая травница, скажем так, знахарка, не знаю. В общем, лесной житель. Вот, собственно, этот конус, который я не трогала, и вот резьба сделана. Сейчас эта пробочка покрыта маслом для разделочных досок и вообще для кухонной утвари и после того как оно высохнет впитается я нанесу уже пчелиный воск и заполирую особенно вот эту часть чтобы защитить древесину ну вот пожалуй и все сегодня коротенькое видео желаю всем творческих успехов никогда не оставляйте свои идеи незаконченными добивайтесь ищите варианты решения все в ваших руках и вообще если захотеть можно в космос полететь всем пока